Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья, соратники, подписчики, зрители! По прошествии фильма, который был посвящен камнеобработке, у многих зрителей канала возникли дополнительные вопросы. И вот сегодня мы связались с Дмитрием, это человек, который нам устраивал экскурсию. И Дмитрий любезно согласился ответить на ваши дополнительные вопросы. И вот сейчас я хочу предоставить ему слово... То есть, в принципе, буками можно сделать все что, что, что угодно. Единственное, что время, против, опыт, э -э, способность, э -э, которая одна кажется, способность и любовь, как сделать. Вот так вот. Поэтому делали бы мы такие скульптуры, делали бы мы такие погоны, но здесь больше вопрос не в том, что смогли бы и не смогли бы. Смогли бы. Единственное, что э, если так, такая вот потребность и задача картины финансовые возможности. Потому что там финансовые возможности должны быть просто полоса. Как бы вращать этот все, чтобы получить вот эту, эту фигуру вращения как Александрийского собора. Это, кстати, самого вопрос, это сделано Александрического табора. То, что вокруг нее ходили там и придавали ей отрубность, что это говорят, меня помутили, это фигура вращения. Она вращается. Горизонтально, вертикально, правильно, но она вращается. А, Данные, которые делают гранита, ну, это тоже фигура вращения. Может быть, не данно вращалась, может быть, инструмент вращался вокруг. Вот, а, там же на видео по изготовлению что есть, по-моему, фрагмент и изготавливается заказ на шестикоординатном станке, голова, скульптура головы. Вокруг едет, не обязательно чек-груза, если вы не имеете, это стойная, которая говорит, инструмент, раз двигаетесь инструмент, ну, серьезно, я говорил, что инструменты, собственно, даже алмазные, несложно сделать. Единственное, что в чем все требует технологии, в том, чтобы кто-то знал, как это сделать. Кто То, что это сделает, было кто так, кто-то должен понимать, как это должно быть сделать. То есть где-то вот это, эти знания они дают. Да фотографировать. их фотографию. Вот удалитический построй. А, самое интересное, что вот, я не знаю, если это говорят, что это а, такой биополимерный дикон. Что они не отливали прямо это здание или эту стену вот прямо целиком? Делали, не делали ее монолит. Вот почему? Э -э, как делают сейчас? Кстати, хороший вопрос. У ну, металлов в те времена, если делали такое изделие, то было достаточно, чтобы получили эту всю арматуру. Может быть из-за интереса сесть на устойчивости, что это все может прыгать и обратно складывать в эту же фигуру и взять стойку э, там, допустим, в Японию. Там сама могут качаться, собственно, они не из того, что поделать что-то. Анализные структуры, металлы, бетон. Поэтому, вот, что это за конструкции. А потом у вот, нас в всегда у них людей отрастало. Всегда. Вот я построил своих, как бы участвовал в постройке трех горожей. Ну, практически понимал, что мы Там часть дачи там построили. То вот, мне приходилось и с дисконами работами сделать, и, и, и, и с дисконами работами, и с диспичными понимаю, что от заливки бетона всегда остаются какие-то цепи. А, свой бетон свой бетон, а это А здесь вот, вот такие глыбы там, вот глыбы, там, Он явно там больше вот, вот. Зачем когда ей эту бетону если барочек, можно было ее отлить там, бедрами? То есть механизмы такие были, чтобы уборочить такие же. А вот если уж, уж сейчас нарезать каменные э, блоки для того, чтобы потом превратить каменные слои, то есть пусть тут там, поддержу бросами, э, как стоят, да, расследовают Это вполне границ. Вот, потом и ну, торцуют со всех сторон эту подготовку. Но если механизмы сильные, то прекрасно могут делать другие формы. И все еще как бы э, на компьютере все это нарисовано, заданы углы, то идти подогнать очень легко. То, что это полигональная, полигональная плата. И там, ну, если угол там не достается, то... Внутренне углы, казалось бы, проблема. Вы вспомните, сейчас вот очень популярная машинка, это вот, вот, вибрационная такая вот, как мультиковый называют, реванатором. То есть там такая треугольная вибрационная насадочка, от которой можно залезть в любой стол. В том числе они есть и с алмазной крошки, и все до сплава. Не проблема. Проблема вот, только вот заказчики и финансисты, такого сооружения. Есть просто элемент, который образует спрос на для выведения этих пакетов. Это не из то есть да, да. то обработка, как это это мой граммарь, можно попытаться честно. У я четко показал гарантию. Это вот этот блок, который, я не что он в больших или Я не знаю, как на экране это вывести, наверное, так вот, не вижу, но я потом картинку вставлю. А, вот появилось. Да-да-да. да. да, да, да, да. Так, это я э, этот блок, он, uh -huh. он очень, скажем так, немаленький. Я, честно говоря, не знаю, из какого материала сделано, что это такое. А, вот. В любом случае, технология пересекает. Ну и блоки, которые отфиливают на карьерах с э, гранитой и мрамора, они ну, что очень немаленько. Есть мани маленькие, механизмы там работают очень большие. Я только видел по фотографию, вот так вот это участвовал. Ну, возможно, когда-нибудь видно. Посмотрим. Вот это ламка. Видно ее, нет? Да-да. Это где-то в Южной Америке, правда. Я помню, что мы стряиваем. Вот здесь вот. Излучайно интересный раскил материалов, такое ощущение, что он был нянь. Впереди его и складывали. Что это бетонная отметка. Ну а смысл вот так вот... Э, это, ну, как это так плевать, казалось бы. Где тут вот... Опалука, какая опалука, стандартная, нестандартного, что они поставили камень, какую-то опалуку купил. То... то есть вы это... все-таки считаете, что это а, вот, природный камень, просто обработанный? Вот каким-то образом нарезали их и складывали. Чем складывали, я не знаю, это, как это. Ну там за клещепочки такие были, чтобы они так вот прикладывали, складывали. Ну, нарезать ладно, может быть, нарезать... Силы имеют, которые больше нас с вами в два раза, больше могут быть И такие течетки, стены, и гуруют, все это несложно, все это просто машины. Группоренты данного сложность сложные становятся. Почему они не стремились, и увы? То есть... Этономили этот материал по минимуму раз, тут вот Нас теперь нужен хороший вот таких размеров. Тонировали бас-бас-бас-бас. Все это производилось, наверное, на месте просто, на месте. Честно говоря, это полная загадка. Ну вот лично у меня складывается впечатление, что для тех, кто делал такую полигональную кладку, как бы проблемы не было камень на месте нарезать и сложить вот так, как он есть. То есть как, да, вот, да, как да, мы хлеб да. нарезаем, так и, и люди тогда того времени резали вот камень. Нарезали вот как им нужно, подрезали уголки и сложили. Да, но здесь уголки-то они самые интересные, нужно было понятно, вот мы хлебушек можем нарезать там, смотрим на одну дольку и резать, и все равно мы две одинаковые тольки никогда не побудем. Да, да. Здесь <свят> вот эти уголочки, они же нарезаны таким образом, а, они все разные. Все летала. Да, да. Есть, вот как будто придвинули один к другому и двоим таким ножом бац, и идеально подходит друг к другу. Мне, чтобы состаковать э, детали одной с другой, и что практически незаметно было, мы так и делаем. Отдвигаем две детали и посередине делаем без. И такая деталь потом отдвигается абсолютно 8. Ну а здесь это трёх координат, что такое вот мастерство обработки. То, что это бетонная отливка, ну, не знаю, а зачем? Вот так вот то вот, ну, сложных точных вот Может быть, есть сам такой не зашифрованной какой-то скамп? Ну, так Ну, а бетонная отливка монолита, Вокруг нас строится здание, которое практически сейчас все и где-то видно, что это тихо. Так. Главное вот это. Ну, так поразмышляла, я как так-то её Ну, надо будет поставить клыбу заготовку на какое-то вращающееся основание. Либо, пускай она так и стоит, и что-то такое вращалось вокруг вот в этом случае, когда это все вот такие такие окружности, нужно это все сделать с цифрами, таким методом, методом вращения, либо заготовки, либо инструментом около этого открыта. То, что вот, недооценивать мастерство и инструменты в прошлом, бывает там это. Ну да, звучит мило, они людей используют ну, так. Вот такие вот дела делают в пиво. такие вот, ровно можно а не спорил, конечно. Какое-то ресурсное денег, сколько потерялось там. уже не просто как тупо здесь вот надо с именно выбирать огромную массу а обычно, как это делать, куда-то говорить. И зашлифовываем. Так вот. Ну, что-то на специальные какие-то устройства можно сделать. Вполне. Мне кажется, что, что мы упускаем того, что, спрошу, наверное, какие-то приводы были, либо электрические, либо что-то подписывают. Я, кстати, очень думаю, что с электричеством люди дружили. Потому что это в сказках наших соболшебной зеркальце, цвет мое зеркало, как сажает, вот, напоминает партнер. А потом вот взять люстры, которые вешались. Много-много таких кристальных... Сейчас мы сделаем просто кристальные такие кристульки. А я там думаю, если они были дополнены газом, и сели просто-напросто под высоким подрешения, они все светились. То есть это не просто такой кусочек стекла, это была полбочка с которая светилась. тогда это объясняет, что вот зачем делать вообще такой кристульку? А так вот зачем такая кристулька? А вот если бы они светились, то это просто перспективы. В общем, да, можно запасчивать ну, разную, по разному перспективу разную. Ну, сооружение вот это, ну оно показывает явное мастерство, что эти технологии достаточно высокие. технологии, которые используются даже шильфовая, да, там, чем-нибудь, как-нибудь. А это типа юбилей. Это тоже достаточно скорости, действительно. Я вам тут одну изделию вот, смотрю, Видно, не видно? Не, сейчас рабочий стол а, да? а видит. Вот. есть тоже определенные длительности в э, России, от Ленина, на Магу, там, так сай. И каким-то образом мы сюда должны были использовать либо камень какой-то, либо какой тоже песок священный, там что-то какой-то, и еще что-то такое. И стоимость. Ну, давайте прикинь. Знаете, вот что автоматик, который сейчас вот, на котором вы показатели такой, да, в принцип. Он стоит, около где-то, ну, что э плюс, эта заготовка-граница, это где доставить надо, она весит, ну, нет. Сколько Ну, только ванна 48 тонн весит, а ведь от нее откалывали и выбирали, то есть заготовка изначально еще больше? это у пустота, собственно. — 40, 40, 40. Да. — И вот зачем доставляли? У меня полная задача, Однозначно, вот эта сонная связь зашает, зашает. Реально. Либо есть какая-то технологическая формула, чтобы границ просто вот, вот, пришла, допустая это Нет, как бы в нашем мире, в принципе, возможно. Я бы тебе сам верил в Ассалюту, а вот по факту, скажи, какой укус это оставится, что она и по что там у нас в следующем конкретном. А ваза, которая у нас находится в этой стене, это, это же, да? а, Я... Простите, не расслышал. Вот эта ваза из яшины. Это она где находится? В Так, маленькая ваза Эрмитаж, Эрмитаж да. Царица Ваз. Надо обязательно, посмотреть, как это на удалось. Надеюсь, это светлый свет. Да, очень интересно. Ну... И, камень похож на то, что натуральный. И говорится, что это яшка. Я, кстати, сейчас, вот у меня фотография, я ее покажу, просто как... архитектурно. Как... У нас очень похожи камень сейчас на обработку, слой. Ну, вот это сооружение тоже очень интересно. Я не знаю, она асимметричная похожа, да, вот так вот? Или она асимметричная? Ну, вот непонятно. Мне кажется, она овальная, а вот эта ножка по посередине. Ну трудно сказать, вот под таким углом сделан снимок. Ну опять-таки, а если там склейка, допустим, верхняя часть, и снижняя, это все вот э, так вот разглядеть. Либо она и сделана из монолита, но, скорее всего, склейка возможно В любом случае, делать вот такие пищи. Это помимо а склады, это все и и растет расчт и расчет и расчт. Лесенцу круговое без рачнет делать проблематично. А вот какие вот ответы? Это вот эти лучи, которые располагают. очень сложно сделать. Ну, в принципе, вот если только чепу таких масштабов, то собственно, чем не проблема будет. Я бы не сказал, что эта изделия сверхслежа, но оно подписает своими габаритами, и, и по такая специальная машинка должна быть, которая способна стать обдумать и весом возможным. Здорово. Может быть, когда-нибудь сделать подобное. Да. Ну, у нас, скажем так, по фотографиям мы пробежали. Ага. Теперь я открою страничку, где там воплошено. Ну, а производство Александрийской колонны и Атлантов... Ну, колонны, у которых Александрийская колонна, и колонны в Исаакиевском соборе, они очень похожи. Собственно, колонны по это одна и та же... Судя не фирма, может быть, это все производила и говорят по всему миру такие вот, как ходят. Это что время достаточно такое популярное, наверное, тоже. И оно как бы в Италии, э... где-то там еще нужные в Нурзной Америке даже. Если, а вот единственное, что время, когда им сделали, и машина, которую им сделали, это однозначно фигура России делали на каком-то механике. Это самый быстрый способ ее сделать. Все это руками шутать или молокочком? Это однозначно. Ее крутили. Либо ее крутили, либо что-то вокруг нее такое, либо она уже стояла, ее прямо на месте, Ну, опять такие доставки, такие камни, это, это вот где-то следи должны быть, представляете, в лошадях это я, я э, не сомневаюсь, поле по иточной естественности, по ночной полюс, видишь, там поездам, там за один пол стоит, купношка, купношка проваливаешься. Вновь я не был. Но вот, что я обратил внимание на некоторых фотографиях фидеролики, то есть блестки, мраморов, как, опять-таки, где количество фаса, возможно, с людей, я не знаю, это, это не не знаю, что И некоторые вот Фотографии этих которые видели, они как будто как скорее всего, просто отлично. Ну а как делать подоход, когда ответит? Шаблон, вот потом ошибка. Ну, надо сказать, что это как смонтированные ролики с реально, как я ставлю там просто в там и просто обработку, одежда вставлять в Ну и, собственно, вот какие-то скульптуры. Ну, по большому счету, выполнение скульптур такого рода оно, в принципе, не сейчас делается. У нас вся страна, допустим, тоже устала на память, потому что там все используют. И Молосовец садил бы, особенно а это вообще как-то скульптура на скульптуре. Ага. Я посмотрел фотографии с 2007 -го года, когда был вот первый раз в ну, И еще раз так вот пробежался в пицце, фотографии. Там же везде скульптуры Культура, культура, культура, культура, культура сети. Сеть такая. Я, конечно, очень интересно, как это все делают, но мне надо еще сказать, знаете, что, когда-то я обратил внимание на то количество шлама, это вот отходы в этой арморезке, которая уходит обработки этой и, понимаете, вот ну, в вторая, два мешка вот этих штабов, вот этих мешка, вот этих штабов, только вот, вот все остальные вот этого шлама, насаживает специально костях, вода, вот этот слабый вопрос и его просто сжимает, и вода заново вы И вот я как-то понял, что он что с этим слабо все-таки делает, вот кто-то сказал, я вот сейчас говорю, вот, вот, с помощью определенных полимеров если это шлама, что она сделать. сделала. Что вот как раз это все взял в этой тупости. Но я не занимался и не мешал с данными посередине, с данными компонентами, но говорить о том, что... То есть типа литья, да? А? Типа литья получается? Ну, да. И дело в том, что отличить допустим, вот, вот, это же сам-то себе любить мраморство, потому что она пришла в отцов мраморное, но это не так. Ну, вот эта мраморная мульча, вот эта, если ее решать, то то ее можно вот запросто да, ну, да, отливать дерево, как в, в основе своей, и любить мрамор, То есть там можно, какой-то себе лучше, Спасибо, Дмитрий, еще раз огромное за а, ваше время, которое вы уделили мне и моим зрителям, за ваш а, подробнейший такой рассказ. А, спасибо вам огромное. Благодарю от от всех а, подписчиков, от всех зрителей. А, не прощаюсь. И желаю всего вам хорошего на а, вашей нелегкой. Мастерской работе по обработке камня. Пусть наша работа будет легкой и интересной. Да, да, пусть она будет легкой и интересной. И радует э, своим искусством, своим, своей грандиозностью. Э, радует и нас, и последующие поколения. Спасибо вам огромное, Дмитрий. Благодарю вас. Спасибо, до свидания.